Ребят, читаю новости и ржу просто в голосину. В Госдуме кто-то предложил отменить слово «брак», заменив его словами «семейный союз». Потому что якобы слово «брак» влияет на нашу печальную статистику по разводам. Но ну, если вы не в курсе, то в России разводов то 65%, процентов, то 85%, то аж 117% в зависимости от года и региона. Предложил такой радикальный выход из сложившейся ситуации депутат Фарид Мухаммедшин, спикер Госсовета Татарстана. Однако депутаты считают, что нелюбимое им слово «брак» Ну, как вы знаете, браком ничего хорошего не назовут. Вот само по себе слово «брак» ничего плохого не означает. Ну, видимо, особенно если брак имеется в виду союз, там, семья, там, рождение детей, все такое. Ничего плохого, все только хорошо. Но он таки на серьезных щах предложил заменить слово «брак» на «семейный союз», чтобы уменьшить число разводов в республике. Господа бояре, вот скажите, пожалуйста, Кому мы платим такие огромные зарплаты? Почему у нас Госдума, ну не вся Госдума, а вот некоторые политики, до сих пор не отдупляют простейших вещей? Они не отдупляют того, что брак настолько стал людям не нужен из-за современных антибрачных и антисемейных законов, что люди совершенно туда лезть не хотят. Депутаты, которые покритиковали Фарида Мухаммедшина, считают, что в количестве разводов виноваты не слова, а звезды шоу-бизнеса, подающие молодежи плохой пример с экранов. О боже мой! А то молодежь уже не в курсе, какая гиперболизированная ответственность им грозит после того, как они подпишут в ЗАГСе вот это вот кабальное соглашение о продаже себя в рабство. Ну честно, хоть бы один депутат задумался в нашей Госдуме об истинных причинах разводов. Хватит опрашивать женщин, у них всегда одно и то же. Пил, бил, не любил, не уделял внимания, все, я развелась, потому что разлюбила. Вот и все. Спросите мужчин, что эти дуры с ними разводятся, живут на всем готовом, все им уже предоставляют, все их хотелки выполняют, они все равно, ой, я полюбила турецкого аниматора, это любовь моей всей жизни, муж пошел нафиг, давай плати мне алименты, и муж офигевает, он в эту семью вкладывал, Вкладывал с самого начала, жена нигде не работала, и теперь он ей должен 1100 алиментов ежемесячно платить там, на двоих детей и пойти куда-нибудь жить, я не знаю, в гараж куда-нибудь, в шалаш, потому что она в его квартире поселится, либо все оставшиеся его деньги уйдут на жилищные алименты. Депутаты, вы вот э, об этом подумаете маленько О том, что современный мужчина, который хоть раз наступил на такие грабли, он второй раз... В эту дичь больше не полезет. Количество разводов, господа депутаты, это ваша заслуга. Это вы напринимали таких законов, что людям совершенно невозможно в браке жить. Семья уже людям на таких условиях не нужна. Люди уже готовы сами прожить в одиночестве где-нибудь эту жизнь, забыть про это все, как про страшный сон. Лишь бы больше не попадать в такие ситуации. Вы думаете, что там алименты люди не платят? Да им назначают конские алименты, они их не могут выплатить за всю жизнь. И там еще процент накручивается такой, что проще в петлю залезть, чем попытаться вообще все это выплатить. Ну вот хоть бы один депутат, кроме Милонова, задумался бы об истинных причинах развала семьи. Если бы людям было нормально, хорошо в браке, им плевать бы было, что там на телеэкранах, кто там вещает против. Если бы у них было все в браке стабильно, и не существовало бы алиментного бизнеса, который сейчас существует. Если бы не существовало самой возможности для молодых тупорылых девок, без всякого образования, просто накрасившись и преподав каким-то образом себя, выскочить за богатого мужика, через три года с ним развестись и оттяпать кучу имущества, если бы не существовало этих способов, господа депутаты, разводов бы не было вообще. Если бы у мужчин были все права на детей, если бы детей оставляли после развода мужчинам, никаких разводов не было бы. Вообще. Но вы сознательно двигаете другую политику, получаете соответственно, результат, и результат этот вас очень сильно удивляет. Ой, мы что-то старались для женщин, а они все равно из брака бегут. Что же для них еще сделать? Господа депутаты, не надо для них ничего делать. Обратите внимание, пожалуйста, на мужчин и на проблемы мужчин. Обратите внимание на то, что вам говорят мужчины о браках и разводах. И прекращайте слушать женщин. Может быть, тогда вы вернетесь в реальность. Может, тогда вы поймете, каковы истинные причины разводов.